Диффузия происходит во всех агрегатных состояниях вещества. Процесс диффузии способствует переходу системы из более упорядоченного состояния в менее упорядоченное. Изолированная система самопроизвольно переходит из менее вероятного состояния в более вероятное. Взаимная диффузия водорода и кислорода приводит к перемешиванию газов.